приветствую вас на своем канале сегодня я хочу показать как связать шапочку эльф вяжется она очень просто основная вязка здесь резинка 2 на 2 вот так вот она смотрится сбоку смотрится она очень оригинально а вяжется очень просто такая вот шапочка чтобы начать вязать нужно сделать расчет петель расчета петель нужно измерить вот эту вот окружность лица вот примерно где-то вот так здесь дальше будут завязочки у меня получилось 23 сантиметра как сделать расчет петель для резинки 2 на 2 видео ссылку на видео я оставлю в описании Сегодня я буду вязать из такой вот пряжи Кроха Бэби детская серия. Состав 20% шерсти меринос и 80% акрила. В 50 граммах 135 метров. Вязать я буду спицами номер 3. И мне нужна будет дополнительная спица для того, чтобы потом закрыть петли. я сделала вот такой расчет петель вот можете сделать скриншот это будет как подсказка я буду набирать 42 петли и плюс 2 кромочные первые два ряда я буду вязать резинкой 2 на 2 ну чтобы начать резинку вязать 2 на 2 нужно сделать расчет с каких петель начать вязать то есть окончательно у нас должно получиться э, здесь две петли лицевые поэтому вот я сделала расчет то есть э, у меня будет кромочная и будет начинаться с двух изнаночных и затем будет в каждом четвертом ряду у меня добавляется по две петли вот на эту часть это я вам сейчас покажу как делать с этим расчетом петель можно связать любой размер здесь нужно увеличивать только количество петель которые идут вот в это, внутри вот этого вот треугольничка а количество рядов будет увеличиваться само по себе Итак, приступим Итак, я набрала петли. Петли я набрала утолщенным краем. Видео, как это сделать, я оставлю в описании под видео. И связала два ряда резинкой 2 на 2. Вот так у меня получилось. Сейчас я буду вязать вот этот третий, с третьего по шестой ряд. То есть вот эти 6 петелек первую кромочную я снимаю ее я считать не буду я буду вязать лицевыми 1 2 3 4 5 6 следующие 30 петель я буду вязать по рисунку то есть резинкой 2 на 2 Так, последние вот эти 6 петелек и кромочную. 6 петелек я буду вязать тоже лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и кромочную. Следующий ряд я буду вязать по рисунку. рисунок то есть вот эти вот 6 будут у меня изнаночные затем резинкой 30 петелек и последние 6 изнаночные так и довязала вот по рисунку ряд следующие два ряда будет у меня вязать буду вязать таким способом образом теперь так первую снимаем здесь у нас два ряда вот лицевых Теперь нужно их связать, вот эти вот 6 петелек, изнаночными. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 30 петелек по рисунку резинкой 2 на 2 Последние 6 петелек я буду вязать тоже изнаночными. Следующий ряд я буду вязать... По рисунку то есть у нас в следующем ряду эти будут петельки 6 петель будут лицевыми провязываться вяжем самостоятельно так я провязала вот эти два ряда по рисунку сейчас вот в следующем это то есть вот эти вот с 7 по 10 я буду вязать здесь 8 петелек лицевыми то есть я буду добавлять вот из этой части по две петли каждый четвертый ряд, в каждом четвертом ряду. Будет получаться вот так вот. 8, затем 10, 12. Здесь, соответственно, будет уменьшаться. То есть резиночка у нас идет вот здесь. И пойдет резиночка у нас сбоку. Тоже как 2 на 2. Если вот так перевернуть, получается 2 на 2. Первую я снимаю, провязываю 8 лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 26 петель у меня будет резинкой по рисунку вязаться. Как смотрят петельки. последние 8 петель я провязываю лицевыми 1 2 3 4 5 6 7 8 кромочная изнаночная сейчас один ряд я буду вязать по рисунку то есть так и провязала ряд по рисунку В следующий ряд я буду вязать вот эти первые 8 петелек изнаночными Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. шесть петелек у меня будет резинка 2 на 2 по рисунку. В конце я буду провязывать тоже 8 петелек изнаночными. Следующий ряд идет по рисунку, то есть начинается с 8 лицевых. Вяжем самостоятельно так я вот провязала ряд по рисунку сейчас я буду вязать вот эти вот с 11 по 14 ряд то есть здесь будет у меня 10 лицевых первые 10 лицевых уже В том ряду было 8 сейчас будет 10 я увеличиваю на 2 петельки 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 две петли я буду вязать резинкой 2 на 2 по рисунку последние 10 петелек я буду провязывать также лицевыми следующий ряд по рисунку то есть он будет начинаться у меня с 10 изнаночных и так я буду вязать по 4 ряда вот эти вот с 11 по 14 и так я связала вот эти вот с 11 по 14 ряд вот что у меня получается здесь идет такая ступенечка увеличение сейчас я буду вязать с 15 по 18 ряд то есть здесь будет у меня 12 лицевых петель начинаться И так далее. По 4 ряда. Лицевые. По рисунку. Следующие изнаночные 12 петель. Опять по рисунку. И затем следующий с 19 по 22 ряд. Я буду вязать 14. И я буду прибавлять по 2 петельки. И так вяжем до 34 ряда. И так я довязала все ряды. Вот что у меня получилось. Вот, посчитать можно так. Раз. Ну, по два ряда. Изнаночные, лицевые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот эти вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь по четыре посередине у меня вот осталось две петельки лицевых вот эти вот сейчас я хочу зак закрыть петли таким вот образом с помощью дополнительной спицы можно петельки закрыть полностью и сшить иглой я хочу сделать вот таким способом я провязала Пол ряда лицевыми вот здесь вот лицевыми и серединка у меня вот с изнаночной ну вот это вот, лицевая я ее не стала провязывать изнаночной чтобы рисунок не нарушать и вот таким вот образом я складываю на изнаночной стороне и буду закрывать петельки вот так вот с одной спицы Петельку беру из другой спицы петельку и провязываю. Затем переодеваю с этой спицы на другую, на любую, на эту или на эту, без разницы. Беру с одной спицы петельку, с этой спицы я беру уже две. Провязываю вместе. И снова одеваю. С этой беру одну, с этой две. Провязываю таким вот образом. И так я делаю до конца. Пока не закрою все петельки. Можно вот таким способом еще сделать. Оставить эту петельку на этой спице. Взять вот эти две провязать, а потом продеть в эту петельку таким вот способом, если удобно, просто две петли провязывать вместе. последние петельки последнюю петельку я закрыла ниточку можно отстричь здесь она мне нужна будет такая вот шапочка у меня получилась вот центральные две макушечка Сейчас по краю, вот по этому нижнему краю, я буду набирать петельки. Петельки я буду набирать таким вот способом. Можно ниточку привязать, чтобы она не выскочила. вот тут хвостик торчит у меня и я ее к нему и привяжу так вот. и вот в первую самую я буду набирать набирать справа с правой стороной к себе изделие нужно повернуть вот в эти косички крайние петельки я буду набирать по кругу вот таким вот образом вот я набрала по кругу и так я связала 5 рядов по набранному краю платочной вязкой вот что получилось, можно сделать чуть-чуть подлиньше и в два раза сделать, чтобы продернуть ленточку или такие же вот веревочки. Вот такая вот шапочка получилась у меня. Веревочки я связала крючком в две нити. Можно сделать помпошки здесь. Эта шапочка у меня связана была на куклу вот. такая вот шапочка получилась вяжется очень быстро легко свяжет даже начинающая вязальщица Такая вот шапочка. вот схема по которой я вязала можете оставить себе скриншот сделала я еще одни расчеты вот такие кому-то если будет полезно это размер шапочки уже на малыша от 0 до трех месяцев примерно делайте скриншот оставляйте себе на эту в копилку если вам мое видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!